Итак, друзья, всем привет! Канал Криптогейн связи. Сегодня посмотрим очередной раз торговую платформу Bityard. Напомню, что платформу я уже показывал неоднократно. У меня есть два видео уже на канале. Я в общих счетах показывал, что она вообще из себя представляет. Какой функционал здесь есть. Естественно, здесь идет акцент на то, что у нас и есть торговля контрактами. А именно... Акцентируется внимание на то, что торговля контрактами очень простая и говорит это о том, что если даже новичок зайдет на битярд, ну или у вас есть минимальный опыт в торгах, да, то вы с легкостью сможете это делать и зарабатывать непосредственно на этом. Стоит подчеркнуть, что торговать вы можете здесь очень безопасно, большой, большой уровень безопасности, то есть за свои средства, которые у вас здесь есть, вам переживать не стоит вообще. И также здесь вы можете хранить естественно свою криптовалюту, это биткоин, фир, рипл, другие криптоактивы, они полностью будут в вашем распоряжении, то есть можете пополнить легко здесь баланс и здесь начинать сразу же торги, пытаться зарабатывать. На заработок непосредственно построен на повышение курса валюты, который которые вы торгуете, и с помощью удобных инструментов, которые у нас предоставляет Bityard, можете делать это в большинстве случаев в плюс. Естественно, у нас всегда есть риски, но стоит понимать, что без этого абсолютно никуда. Так что для того, чтобы торговать, нам нужно будет перейти в торговый терминал, в раздел торговля, вот у нас здесь есть, и попадаем в сам терминал. На самом деле выглядит неплохо, но я уже об этом говорил, можете поменять... Если в дневное время, например, да, находитесь у компьютера. Я думаю, можно поставить белый фон. Если вечером для глаза приятнее, если это будет фон, как вы сейчас видите, такой темно-синий. Все очень просто, все понятно на интуитивном уровне. Я думаю, каждый сможет разобраться и даже понять новичок, что вообще к чему. То есть у нас очень удобно, то, что каждая панель еще к тому же двигается. То есть, как вам удобно, вы можете вот так вот. Это все поменять, да, поставить под себя и, там, не знаю, отредактировать как вам удобно непосредственно. То есть вы можете сам основной сигнал поставить ниже, или пары там вправо, и так далее. А слева начнем с того, что у нас находится торговая пара. Выбираем непосредственно, что интересует вас. Например, это будет биткоин USDT. Вот, кстати, здесь всегда идет. В плюс у нас в последнее время, поэтому я рекомендую именно заниматься этой торговой парой, тренироваться на ней. По поводу того, что ну, в принципе здесь представленные э, криптоактивы самые популярные. да, И есть, например, опять же сравнить с тем же BitMEX в общих да, чертах, все здесь гораздо проще и понятно на, на самом интуитивном, легком, простом уровне. То есть... Э, по поводу рынка, как вообще заходить, на что стоит обращать внимание. Как мы видим, здесь у нас есть а, заход есть по рынку и по лимитному ордеру. То есть здесь мы выбираем, что для вас удобней. Я думаю, все это не смогу сейчас сразу описать, поэтому проще потратить час-два времени, зайти, почитать теорию для начала, что из себя представляет. Я постараюсь сейчас объяснить, что это вообще такое. То есть если мы говорим про лимитный ордер, да, это... Грубо говоря, приказ брокеру совершить ту или иную операцию, открыть или закрыть позицию определенного размера по определенной цене, вы ее сами выставляете. И, естественно, этот ордер может быть как на покупку, так и на продажу. Сразу у нас отображается цена текущая биткоина да, в соотношении к доллару, это 11,670. То есть вы сами выставляете цену и напомню, что у нас вход здесь от 5 долларов. Это на самом деле большой плюс, потому что многие биржи просят минимальный вход от 100 долларов. Здесь всего лишь 5, уже хороший плюс. И BTR здесь неплохо может привлечь новых потенциальных трейдеров, потому что можно пробовать с минимальной суммой начинать делать. И вы ставите сумму, например, на лимитном ордере. Я не знаю, поставить, например, 100 долларов. Также у нас здесь есть кредитное плечо, оно у нас растет до 100 х. До и то есть, если у вас есть 100 долларов, вы можете поднять кредитное плечо даже до 100. И при 100 долларов вы уже будете торговать не 100 долларами, да, это ваш, ваш займ, а маржа у нас уже будет гораздо выше, она сразу вырастает в 100 раз, и сумма, которую вы будете торговать, уже 10 тысяч будет. То есть, поэтому, естественно, потерять вы сможете больше, ваш, ваш залог может уйти сразу же, но если все идет в плюс, то вы, в принципе, можете заработать гораздо больше. Здесь, кстати, при 100 долларов у нас комиссия будет всего 109 ток 110 долларов. То есть, но если вы потеряете сразу же да, на ордере, ордер пойдет низко, на 10 долларов, ваш, ваш ордер просто автоматически снимется, потому что ваши деньги так были в взайме, поэтому ордер просто исчезнет. Поэтому здесь внимательно стоит анализировать рынок. Перед тем как заходите это все нажимать нужно ну, ставить ордер, я имею ввиду. Если вы выбираете, например, что ордер пойдет вверх, вот, вы можете посмотреть, наша маржа 100 долларов и сборы идут 10 долларов. Естественно, из вашей суммы, из вашей маржи, то есть искренним ключом можете подтвердить, и торг начнется. Да. А, также у нас есть рыночный ордер. Да, это он у нас исполняется сразу после, после поступления на биржу по текущей цене, если для него есть обратный лимитный ордер. Да, и, например, для исполнения рыночного ордера на покупку требуется наличие лимитного ордера на продажу и, для исполн... и наоборот, да, для, для исполнения рыночного ордера на продажу требуется наличие лимитного ордера на покупку то есть, у вас должно быть два ордера выставлено обязательно рыночные ордера используют вообще для открытия позиции так и для ее закрытия естественно, и с прибылью, а также и с убытком важно понимать, как пользоваться правильно кредитным плечом такая брокерская услуга, которая предоставляет собой заем в виде денежных средств, и если там, вы ставите опять же 1000 долларов, то с кредитным плечом, например, там, ну, опять же, там, 60 раз, да и при том, что у вас вы инвестируете 1000, вкладываете, у вас в 60 раз повышается ваша маржа, то есть у нас уже при текущей цене будет 5,1 биткоина, то есть мы видим, да, итог у нас получается 1060 долларов, 60 это комиссия, на самом деле она минимальная по сравнению с другими, с теми же BitMEX, Они у вас будет больше комиссии, но здесь есть чем покрывать эту комиссию, поэтому я об этом рассказал в предыдущих видео, можете посмотреть, как минимизировать свою комиссию и как можно меньше потерять на этом, да, то есть не отдавать своих средств ничего так что на это стоит обращать внимание также у нас есть take profit rate и stop loss это обязательные инструменты при том когда выставляете ордер то есть вы минимизируете потерю сейчас об этом расскажу как это вообще идет размер займа кстати если мы говорим о кредитном плече он у нас может быть 5 20 40 60 100 раз и по аналогии с законами физики, кредитное плечо, это как рычаг, да, то, что здесь а, и написано, да, рычаг, там 41, например, да, 37. И дает возможность трейдеру вам непосредственно заключать сделки, которые были бы вам не под силу, да, с вашими собственными средствами. То есть, если у вас есть там 500 долларов, на 500 долларов торговать, ну, маленькая будет прибыль, даже если ваш ордер пойдет вверх, вы поставили вот да, это на продажу, на покупку, неважно, то есть, заработать слишком мало, естественно, это все будет очень долго. То есть, для этого и есть кредитное плечо, вы его используете и, естественно, ваш, при благоприятном исходе вы заработаете, естественно, больше, то есть, давайте там, рассмотрим простой пример, к примеру, вы ставите 100 долларов, да, у вас на счете 100 долларов, вы ставите кредитное плечо x 100 и то есть при у вас ваше количество уже у вас почти 0.1 биткоин 0.9 даже а... и mm -hmm. если сделка будет убыточная то при уменьшении средств трейдера на 20 долларов всего лишь да она принудительно закроется на счете сделки останется меньше чем 11, 600 у вас ордер просто будет закрываться и Заемная вот сумма, которая у нас здесь есть, 10 тысяч долларов условно, да, уходит обратно от счет брокера. То есть вы не со своих денег отдаете, вы их берете у брокера. И ваш убыток, естественно, если бы вы торговали бы теми же 100 долларами, был бы там, например, 10 долларов, дали или 20. Ну, так он будет, естественно, 800 уже в другом эквиваленте. Поэтому, ну, вы не отдаете свои 800 долларов. Зато наоборот, если вы, ваш ордер сработает. Ну, кстати, можно перейти в данный режим по поводу демо режима обязательно э, потренируйтесь и попробуйте это сделать давайте например, на покупку на повышение мы поставим ордер вот он сразу здесь отображается и очень важно понимать что если даже там да, при том чтобы тысячу долларов заемных ставите при 100 x и в случае э, положительного исхода вы заработаете гораздо больше то есть э, с 1000 долларов сможете заработать просто 10 тысяч. Да, естественно, если все пойдет так, как вы хотите. Вы ничего не потеряете, заработать 10 тысяч. Вместо того, что вы 300 долларов, вы заработали максимум сотку. Так что таким образом кредитное плечо хороший финансовый инструмент для тех, кто научился управлять вообще капиталом, кто умеет это делать и имеет низкий процент сделок с убытком непосредственно. И если вы неопытный, да, в руках неопытного трейдера, такой инструмент может привести к полной потере вообще собственных средств, поэтому с этим не стоит играться, нужно внимательно это смотреть. И, кстати, не забывайте, что в настройках можно там, Take Profit или тоже Stop Lass ставить и непосредственно под вас. То есть в процентном соотношении выбирайте, как вам нужно. Тейп профит, то есть ä, при достижении вашего ордера, вот цены, например, здесь 12.26, ордер автоматически закроется с прибылью, да, потому что вы поставили на повышение. То есть ваша прибыль будет 300%. И при достижении этой цены у нас закроется ордер автоматически, ваши средства поступят на ваш баланс. Все, вы, грубо говоря, выиграете. Ну и также убытки. Можете да. стать больше, меньше. То есть при убытке, на, например, на 200%. При 11.600, когда станет курс 629%. Ордер закроется, и вы, можно сказать, минимизируете свой убыток и меньше потерять, чем могли бы. Даже не обязательно находиться у компьютера в этот момент, чтобы, чтобы ордер успешно закрылся. Также стоит следить за PNL. Это у нас общий показатель, который всегда в режиме онлайн. Это все транслируется, естественно, и также курсом. Не думайте, что это биржа дает какой-то свой курс. Нет, условно берется стопов бирж, типа Binance, это все в онлайн режиме, транслируется на всех биржах, цена всегда одинаковая, да, то есть валюта всегда в одном курсе у всех. И вот, то есть ли за общий показатель, то есть как ваш ордер идет, в плюс или минус, и в общем, в процентном соотношении вы заработали и проиграли. Пока что у меня идет минус, но я в принципе не настраивал ничего здесь, я мог изменить да, свою ставку маржу кстати очень удобно что сразу можно плюс 10 50 ставить в общем панелька сделана на самом деле для удобства трейдинга сразу отображается здесь рычаг он был 100 x показана маржа 500 открытие при вот заход мы был при сумме, там, 11 600 то есть мы это был рыночный на рыночный ордер, который зашел сразу. То есть мне не нужно ждать. Это не лимитный ордер, когда я могу поставить. Он через два дня только у меня откроется, когда нужная сумма. Точнее, когда мой ордер сработает и курс достигнет моих цифр, нет, он сразу по рынку идет. То есть здесь можно торговать быстро и по много раз в день. Также таких ордеров можно открывать неограниченное количество, что очень важно. И также выставляем здесь очень важные Take Profit и Stop Loss. Очень важные инструменты, которые не дадут вам а, много потерять, если все-таки все пошло против вас, либо наоборот забрать свою прибыль. А, опять же, все это делается автоматически. Поэтому не забывайте про это, обязательно пользуйтесь. А, вы можете в любой момент закрыть свой ордер. То есть, если видите, что у нас PNL, там идет в плюс, вы уже заработали, не надо ждать Take Profit, когда 300% Плюс будет. Нет, вы просто нажали закрыть, да, и закрылись ордер. Если он пошел в плюс, все, у вас моментально в истории отобразится что вы в плюс. Поторговали, можете открывать следующий ордер. Но я думаю, стоит зайти, потренироваться, попробовать вообще, как это все выглядит. Очень удобно, что лайн у нас идет, то есть можно посмотреть, как за месяц это все торгуется. За да, неделю, час, два и так далее, даже поминутно. То есть за пять минут и так далее. Все это в свечах этих. Но ну, я на самом деле не очень это понимаю, но вот отрезки у нас четко отображены на графике. Также все здесь инструменты прикреплены, самые основные, кто умеет пользоваться, пожалуйста, все здесь присутствует. Полноценная биржа, на которой, думаю, для новичка проще будет разобраться. Поэтому Bityard дает прекрасную возможность вам поторговать. Думаю, что в плюс, ребят, но обязательно, если заходим и пробуем трейдить, делаем это в демо режиме, когда будете уже готовы, попробовать хотя бы там со 100 долларов зайти, заходим в режим live и делаем то же самое, что в деле демо, EOS, посмотрите, у него получается более положительно торговать, в плюс, естественно, так что кстати, смотрите по поводу сборов, какая ее транзакция, какая маржа на каждую валюту, то есть биткоин и так далее, при каком рычаге, сколько процентов у вас снимает. Но на самом деле комиссия, правда, как я уже сказал, минимальная, поэтому смотрите, тренируйтесь. Если будут какие-то еще вопросы, задавайте, естественно, их в комментарии, пишите на почту. онлайн-поддержка также присутствует здесь на сайте. Руководство для новичков, в общее руководство, вопросы, ответы. Не забывайте, заходим сюда, читаем что непонятно. Но все же по каждому инструменту стоит ознакомиться отдельно. Я думаю, то есть изучить, что такое стоп лосс или что такое take profit, что это вообще такое рыночный ордер, лимитный ордер и так далее. Как ими правильно пользоваться. Поэтому не рекомендую заходить на PointBitMix, начинать торговать, нет. Начните здесь, BTR для новичка самый идеальный выбор. Однозначно рекомендую, поэтому, ребят, лайкаем видео, пишем комментарии, подписываемся на канал, кто этого еще не сделал. До скорых встреч, скоро будут новые интересные видео. Пока-пока.